Мы как два титана, но один из нас явно лишний парень Ты зря со мной на баттл вышел, я тренировался раз за разом Я падал и лежал в крови, зараза Что же нам делать с тобою? Убивать буду, я не буду получать подбой Рин готовься, твой рэп накроет туман Я добр, не бойся, но твой номер два, ман Я никого не пощежу, ведь этот мир жесток Смотри в оба, дабы не быть сбитым с ног нас ненавидели люди за нашу силу, что в обоих скрыто. Оба мы живем с великой силой, с обидой. Цель на бафле собрать немало мне монет. Твой рэп не поднимется, будто бывалый патент. Тебя боятся, друзья, выхода нет, метаться поздно паря. Твой рэп пассивно, словно ебаться не вставляя. Окей, okay, е. Yeah. Говорят, что Наруто это круто, и все любят тебя, будто Я тебя не проиграю, стал пейзажистом, и лучше здесь Я разжигаю баланс семи цветов, и Наруто, хочешь победить с кланами? Ха, не спеши так меня больше, я разобу тебя вместе с ними, это лишь начало, мы идем дальше, и у тебя лишь короткие кунаи, вниз, не внизу с моим мечом, и типа у мастера Джирая, это еле-еле научился контролировать с Внутри тебя лезть в техослой, я сатана застану убить меня будет непросто с этим больше выиграть не выйдет Но ну, иди синий, братан, мне пора победить Е yeah.